Всем привет, сегодня у нас снова рубрика распаковка товаров с Али, и но этот раз у нас очень маленькая посылочка Интересно, что же это? Давайте смотреть, что так. у такого интересного и почему она такая маленькая Сегодня вы узнаете, так, как так они, вот так вот они делают да. Блин, немножко по столу прошелся, ну ладно не, не. Так, ну смотрим, что и тут у нас вот такая вот интересная вещичка, так Фокусируйся. Вот такая вот интересная вещичка, вот. Я думаю, сфер она будет синяя, вот такая вот. Тоже <ключат> это необычная штука. Кладываем это. Да, тут китайские иероглифы, как правильно заметил, китайские иероглифы. Ну да, я в рекламе видела. Я не знаю, что они, конечно, означают, но вот размер восемнадцатый. Я про зубную пасту видела, там китайцы ее создали у него такие. Так, давайте смотреть. Да, да. Так. Итак. Вот наше, собственно говоря, колечко. А говорим мы тихо, потому что Ой, Оно было с одной стороны синее, о а сейчас оно зеленое, видишь? Синее. Ты ж видео тоже да, синее. Видишь? Смотри, ты же видишь, да? А можно мне? Так, что-то видишь? Оно синее становится, видишь? А <связь> было, помню, каким? Короче, не видно, но оно как бы не синее, а больше так сине-зеленое. Похоже. Ух ты! Ум. А можно я поделюсь? А, ох, не налазит меня на палец, ладно. На мизинец. На мизинец с трудом и потом. О! На мизинец? На. Да. Маленький самый пальчик. Хоп, налезла. Думаю, Нет, надеюсь, может... маме налезет она. Попробуй. Он горячий сейчас. Да? Ну вот, потому что. вот, вот. зеленая тут такая вот. Синенькая одна часть. Тут непонятно, короче. Короче, Это вот такой другая. вот интересный клеточку. Она должна менять цвет, видишь она еще уже синяя, то есть как бы более синеватого, без зеленого Если я? надо холодное что-то мне кажется потому что оно было в тепле, пока мы шли оно нагрелось ну вроде по весу такое оно легкое mm -hmm. и даже такое как-то кажется что простенькое хотя тут еще досмотрю ну да все в принципе ок все четенько а на этом мы завершаем наш обзорчик он получился у нас очень маленький но в принципе достаточно я, в принципе, да доволен. Теперь можно его кому-нибудь подарить. Своей либо второй половинке. Либо кому-нибудь еще. О, вот, вот видите, оно зеленое. синее. Смотри по таким углом. Вот ты видно. Тоже видно, да? по таким синенькое углом. синенькое и зелененькое. Вам видно, блин? Всем. Если видно, напишите нам в комментариях. Да, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.